Тут вопрос, смотрите, скорее про ваше видение российского и украинских народов. про Не про то, что Кремль, что он думал и в чем он ошибся, да, а про то, какие выводы вы могли бы сделать об этих двух народах по итогам ну, первого да, года войны. Это, К сожалению или к счастью, этот год ничего не, прокорр... не откорректировал мои видения украинского и русского народа я их как себе видел так и продолжаю видеть но я как считал украинский народ упертым и готовым сражаться за свое право быть особой культурной единицей соответственно государством так это и подтвердилось и в общем ничего нового нету я как считал русский народ агрессивным переживающим глубокую травму э, в связи с распадом империи и в общем внутри себя несущим эту бациллу милитаризма так он себя и проявил э, ну собственно говоря вы знаете э, у меня же в общем такое уникальное э, было поле эмпирическое в юности я ну я русский человек, родившийся и выросший в Украине. Соответственно, я постоянно бывал в двух светах, перемещаясь из одной в другую. И ну, для меня... Я не знаю, что там увидела семья Ковальчуков, которая там продвигает этот тезис о едином народе. Может быть, оно из подводной лодки как-то иначе все выглядит. А у меня я был... Украинский, я городской житель, но я как бы ну, ездил, я поэтому остро ощущал, э, вот когда я попадал в деревенскую среду, которая для меня была экзотикой, но которая очень как бы показательна для ощущения корней, то, конечно, вот этого ощущения абсолютно разных культурных сред, когда я каким-то причинам оказывался в украинской деревне или где-нибудь там, ближе к своим реальным корням в Ярославской области. Но для меня было очевидно, что это два мира, два шапира. Понимаете, поэтому нет. В моем восприятии не поменялось ничего. Я лишь утвердился в том, во что верил практически всю жизнь. Интересно, а в чем эта разница в в тех деревнях и в тех селах, которые вы видели. Вот во, во, действительно интересно, вы считаете, что Неинтересно, Не интересно, ну, вы вот знаете, может... потому что. Ну, я что, могу что, вам кажется... сказать. Да, давайте. Это давайте, я, потому что... давайте я очень, очень субъективно. Подавайте давайте. Для слушателей, для всех. То есть, я, мы говорим сейчас не как эксперт, а, с комментатором, мы говорим как два обывателя я делю своими жизненными впечатлениями. А, ну, вот я, собственно, два запомнил своих. Я, я, я, я урбанистический урод, понимаете, у меня реально нет на XX поколений деревенских корней. Поэтому я очень мало, как я сказал, видел реальную деревню, что украинскую, что русскую. Но зато, когда я ее видел в тех или иных обстоятельствах, она производила на меня более сильное впечатление, как нечто новое, которое я не знал. Ну, впечатление от украинской деревни, это при всем при том, главное, не агрессивность. Это там, извините, пожалуйста, пьют, но закусывают, причем хорошо. И в конечном счете я не видел ситуации, в которой бы это заканчивалось такой дракой стенка на стенку. То есть это возможно, но это, это не правило и не норма. Вот этот вот момент обратного – это то, что я могу сказать о русской жизни. Она пропитана агрессией. Она пропитана прямой агрессией, где конфликт, особенно по пьяни, почти мгновенно развивается свою крайнюю форму, Драки до крови. При всем при том, это очень серьезный такой культурный момент. И понятно, тут нельзя говорить о плюсах и минусах, потому что вот наличие этого избыточного тестостерона оно, ну, во многом да, привело к тому, что да, русский народ создал эту империю. Но он ее создал не потому, что он там молитвами э, обаял всех. Это было создано э, в в том числе насилием оружием а, ну, то есть а, а, отношусь к этому там, как а, чему-то вот а, а, исторически супер отрицательному а, от а, чего нужно там плакать и рвать на себе волосы. я отношусь это к этому как объективной реальности данной нам в на, на, на исторических ощущениях как сказал один а, билетрист и а, все империи создавались подобным образом. То есть кто-то вот их создал, кто-то нет. Но это да, это вот серьезное различие. То есть для меня главное различие это э, в качестве и степени агрессии.